В практичной стрельбе из гладкоствольной используются три типи залікових мишеней. Это металевые мишени, тут вы их видите, два разных их, их разного вида. Эта мишень называется попер, это падающая мишень. Есть еще мишень меньшего размера, аналогичной габаритой, аналогичной формы, мишень называется мини-попер. И есть металеві тарелки. Кроме того, существуют поперовые мишени трех видов и крихки, керамичные мишени. Ну, зазвичай це это керамичные тарелочки для стендовой стрельбы. Згідно правил практической стрельбы для зарахування влучення по металевих мишенях, вони повинні впасти. Ну, попер я продемонстрував, що таке падіння попера, падіння тарелки — це її відокремлення від платформи, ну як мінімум вихід з посадочного місця. Тобто вот есть цартове положення. Якщо после пострела она смиестится, хотя бы так. Это считается выражением мишени. Для заліку влучення по паперовых мишенях необходимо для кули минимум одно влучення, для картечі минимум два влучення в заліковій зоне мишени. Для зарахования заліку по керамічних мишенях, от этой мишени должен быть видимый фрагмент. То есть мишень может не разбиться, не может твориться отверг, а будет колотиться шматочек. Это будет за вражение мишени. Окрім заликовых металлевых, паперових мишеней, существуют еще штрафные металлевые, и штрафные мішені. мишени. Зазвичай они назначаются червоним кольором и за враження этих мишеней нараховуються штрафные бали.